До конца выпинется. локоточку так держи, да, и все время сохраняю. Больше нагойки. Еще раз, еще раз. твой серьезный вид мне нравится, молодец. Бог вперед. Все, не, не, приседаем. Приседаем, жим одновременно. Вот ты же сейчас не сможешь тяжело. Ты садись, ногами разгоняй и жим. Вот разгоняй ногами. Оп, красавчик, давай обратно. Садись. Встаешь жим. Вот. Два раза. Два. Три. Еще раз. Все, молодец. Вот. Еще раз делай. Ну, вот, сделай еще раз. Нормальные ножницы. Во, еще лучше. Еще раз. Угу. Теперь стойди. хорошо. Немножко на спину. Хорошо Брыжочек нету нет. Поискай, что ты на соревнованиях надо четко все поднять Хорошо, только накрыв побольше Спасибо. Алиса, найди, пожалуйста да. Он путает наверное.